Доброе утро. Мы встречаем в нашей студии гостя. У нас сегодня Егор Фролов, руководитель проекта «Гражданский патруль». Доброе утро, Егор. Будем говорить на тему бензина его качество. Тема животрепещущая, мне кажется, для всех автовладельцев и не только. Вот, Как проверяли качество бензина и ну, каково он на сегодняшний день? Доброе Можно ли быть утро. спокойным, заправляясь? На самом деле, да. Проводили мы проверку при помощи тест-полосок. Также по результатам наших первых рейдов, когда мы проводили только по... По жалобам было очень много некачественных а, показателей а, топлива. А, нас поддержало краевое правительство. Мы тогда сделали а, 6 заборов проб топлива а, непосредственно у а, таких известных марок а, продавцов топлива, как «25 часов», «КМП», а, «Техас». А, Партнер «Русьнефть», по которым были жалобы, э, mm -hmm. «Стандарт-24». Э, при этом, при всем, э, ну, к примеру, некачественная э, реакция тест-полосок была на четырех. К примеру, КМП и «25 часов» мы взяли ради интереса, какое же там топливо. А у КМП и «25 часов» было нормальное топливо, а вот э, «Стандарт» 24 у них, к примеру, было превышение по серии, по металлам, причем заливали мы тогда 80-й, по факту оказался 76-й. На Русьнефть мы заправляли, к примеру, заливали 92-й, по факту был 80-й, при этом при всем там было большое превышение серы. И, ну, вот такие факты возмущают. На сегодняшний момент мы обратились в городскую администрацию, в городской совет, чтобы этот вопрос вынесли на комиссию по экологии, безопасности и жизнедеятельности, потому что факт вот этих результатов, которые мы опубликовали на нашем сайте, превышение серы на некоторых автозаправочных станциях в 14,5 раз, говорит о том, что основными загрязнителями нашей атмосферы является не количество автотранспортных средств, а то качество. топливо, да, которым мы заправляемся. Ведь из вот нашего промежуточного отчета видно, что из 100 проверенных автозаправочных станций, 22 имели склонения по нашим тест-полоскам, при этом при всем, ну вот, как я озвучил ранее, на четырех были подтверждения официальной лаборатории. Ну, ваша основная задача была, вот, когда вы проверяли именно найти некачественный бензин в том смысле, что в нем слишком много там, серы, или вы выявляли факты, там, когда вот, разбавляют как-то бензин? Смотрите, ну, тест-полоски наши, которые разработаны в Московском институте нефти и газа, они в общем реагируют только на металлопримеси, серу они не определяют. Для того, чтобы определить серу, действительно надо проводить лабораторные исследования. Вот... Тот список, который у нас сейчас пополняется, он с каждым днем увеличивается. Причем вот в нашем рейде 5... 6 заправок, и каждый раз мы в день по одной, по две находим автозаправочные станции, которые имеют плохое качество. Вот этот весь список мы планируем передать в краевое правительство, так как краевое правительство нас на сегодняшний момент поддерживает, и провести непосредственно заборы у этих автозаправочных станций, впоследствии привлечь, и чтобы ну, все-таки как-то повлиять на экологическую ситуацию в городе Красноярске, как-то повлиять на то, чтобы э, автомобили автовладельцев э, при этом при всем не страдали, ведь заправляясь некачественным двигателем, топливо двигателя выходит из строя, топливная система выходит из строя. И вот э, основная задача у нас была как раз э, проверить, Наличие, существует ли действительно загрязнение топлива или это все-таки по-настоящему экологи говорят, что автовладельцы являются основными нарушителями mm -hmm. экологии. Егор, скажите, а вот так называемые подделки подвержен бензин а с низким октановым числом или с высоким больше? В основном а это касаете, часто ходовой вид топлива 92-й, плюс на сегодняшний момент нам поступила информация, что ну, тест-полоски наши не могут проверить дизельное топливо. На сегодняшний момент мы также ориентируясь по оптовой цене смотрим, какая цена в рознице на автозаправочной станции, если она соответствует, грубо говоря, в рознице оптовой цене, это говорит о том, что и дизельное топливо имеет подозрение. Эти заправки мы также отмечаем, и ну, на сегодняшний момент ну, дизельное топливо тоже следует проверить, так как... В дизельном топливе очень много тоже загрязнений. Uh -huh. А как э, вы брали этот бензин? Ну, вы как-то предупреждали, что э, на заправку мы к вам приедем, приехали с канистры и налили бензин. Как это происходило? А, нет, смотрите, тест-полоски реагируют на, буквально на каплю топлива. А мы, как Федерация автовладельцев общественная организация, основываясь на федеральном законе об общественном контроле, 212 федеральном законе мы ä, приезжаем на автозаправочную станцию без каких-либо предупреждений. Как просто а, Да, У нас, ну, к примеру, вот два образца я привез с собой где э, э, на нашей интерактивной карте имеется свой порядковый номер, как раз сейчас она публикуется mm -hmm. э, у вас э, в сети. Э, при этом при всем э, и, у каждой заправки имеется свой порядковый номер. Мы отмечаем порядковый номер, берем пистолет, буквально капельку топлива наносим э, на тест полоску и видим результаты. Тут то же есть же вот, да, любое отклонение в цвете, вот то, что сейчас вы держите был mm -hmm. нормальный, вот видите потемнение. Это говорит о том, что в топливе содержатся металлопримеси. Как раз вот именно эти автозаправочные станции отмечены. Причем больше всего возмущает, что данные автозаправочные станции не боятся а, на своих информационных стендах показывать, что это топливо там взято с той же нефтебазы Красноярск нефтепродукты или э, Газпром нефти, при этом при всем паспорта качества являются поддельными, так как э, то топливо, которое там налито, оно не соответствует паспорту качества. Mm -hmm. Егор, часто бывает так, что э, по тем или иным причинам поменял заправку или где-то заправился в пригороде, например, и чувствуешь, машина как-то реагирует по-другому. Наверное, возникает вопрос, логично, что что-то не так с бензином. Можно ли как-то проверить его качество самостоятельно, если вдруг что-то не так, обратиться куда-то с жалобой? Ну, к сожалению, эта процедура не дешевая, почему мы и Проверить или обратиться? Проверить. Потому что мы в первую очередь, почему используем тест полоской? да, потому что это самый такой дешевый и доступный вариант. Для того, чтобы все-таки, если у вас вызывает подозрения, лучше заехать на автосервис, обязательно сохранять чеки на автозаправочных станциях, на которых вы заправляетесь, к примеру, не так часто. Можно было доказать. Да, чтобы было доказательство. Если автосервис действительно выявляет, что идет порча двигателя в связи с топливом автосервис должен напечатать ваш автомобиль, сделать забор, одну пробу оставить в автосервисе, торгую сдать в Центр стандартизации метрологии. К сожалению, проверка на приблизительно все показатели по ГОСТу вида топлива стоят 19 тысяч рублей. И еще и на какой-то длительный такой момент, срок можно остаться без машины, пока да, идут проверки. на это порядка трех дней. Ну и, наверное, мало кто на это идет. К сожалению, да, ну по причине того, что у нас автотранспортные средства не, не так используются, как хотелось бы, в большей степени они используются для работы. Mm -hmm. поэтому Н Наши зрители, автовладельцы, где могут э посмотреть информацию о вашей работе, какие заправки проверили, какие да. результаты, Куда... чтобы ориентироваться, где заправляться хотя можно ехать заправляться? На сайте 24 фар мы э, публикуем всю информацию, публикуем наши отчеты. Вот, э, буквально на днях мы опубликовали промежуточный отчетом там э, со автозаправочных станций и из них выделены те автозаправочные станции, на которых э, и, имелись нарушения. А, плюс э, мы публикуем всю информацию, заносим на нашу интерактивную карту мониторинга автозаправочных станций mm -hmm. и, естественно, ориентироваться по колонкам, буквально, вот, любую, э, нажимая колонку если видите что там существует фотография проверка актуальна можно непосредственно посмотреть причем вот по результатам наших проверок мы одновременно еще направляем в список главного управления ростандарта для проведения дополнительных официальных уже проверок но и то что мы проверим при помощи краевого правительства когда мы возьмем официальные пробы мы также эти факты передадим и в Росстандарт и в прокуратуру Красноярского края Спасибо огромное. Егор Фролов, руководитель проекта «Гражданский патруль» в нашей студии был. Заходите на сайт 24far.ru. Это тот сайт, где вы можете посмотреть более подробную информацию о качестве красноярского бензина.